Стань клиентом или партнером Фаберлик и получи шикарный набор для ухода за лицом в подарок. Такой презент придется кстати каждой, ведь наше лицо нуждается в постоянном уходе. Только здоровая увлажненная кожа выглядит по-настоящему красиво. Забирай бесплатно средства ICU. это совместная разработка faberlic и ведущих корейских лабораторий. Действие этих средств направлено не на маскировку дефектов, а на их полное устранение. В подарочный набор входит три продукта. Гидрофильное масло для очищения при контакте с водой превращается в легкую эмульсию и бережно снимает даже самые стойкие тональные средства и губную помаду, не оставляя ощущения жирности. Активный крем для лица оказывает комплексное воздействие на основные проблемы кожи, сохраняя ее молодость, свежесть и красоту. Питает и увлажняет кожу, заставляя ее светиться и Изнутри. Повязка на голову позволит убрать волосы с лица, чтобы сделать косметические процедуры максимально комфортными. Как получить эти три подарка? Выполняйте простые условия. Первое. До 11 августа зарегистрируйтесь на проекте Faberlic онлайн». Второе. До 11 августа оплатите свой первый заказ на сумму от 1697 рублей. В других валютах это 679 гривен, 49 белорусских рублей, 509 лей или 30 евро 99 центов. И третье условие. С 12 августа по 1 сентября сделайте заказ на минимальную сумму своей страны и получите вместе с заказом набор для ухода за кожей в подарок. Но набор в подарок это еще не все. При желании вы сможете Продолжить свое участие в большой стартовой программе и в следующих восьми каталогах покупать наборы хитов Фаберлик по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект Фаберлик Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок.